Всем привет! С вами блог Фервансера. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как создать еще два вида объемных кнопок в программе Photoshop. Так, поехали. Сверну пока этот документ. Создаем новый файл. Файл создать. Размер задаем 1000 на 1000 пикселей. Выбираем инструмент прямоугольник с округленными углами. Задаем цвет заливки, который вам нужен. И радиоооскругления. В данном случае оставлю 20 пикселей. Удерживаем левую клавишу мыши растягиваем нашу фигуру. Которая. Выберем инструмент текст и напишем необходимое нам слово. Пусть это будет заказать. ctrl а выделяем текст. Чуть-чуть увеличу размер. и выровняю его по фигуре. Для этого выбираем инструмент перемещения, зажимаем клавишу Ctrl и левой клавишей мыши нажимаем на прямоугольник. Прямоугольник выделился, выделился теперь с помощью верхней панели выравниваем наше слово по вертикали и по горизонтали. Ctrl D снимаем выделение. Далее зададим объем нашей кнопки. Для этого сверху мы наложим еще одну фигуру и вскроем ее с помощью отправочной маски. Сейчас я покажу, как это сделать. Выбираем инструмент прямоугольник, создаем новый слой с помощью нижней конки. Цвет заливки создаем чуть посветлее нашего фона основного прямоугольника. Ок. Растягиваем новую форму. И теперь скроем верхнюю форму над нижней. Для этого нажимаем, нажимаем Ctrl Alt G. Тем самым мы создаем отправочную маску. Все. Теперь верхняя форма у нас не выходит за края нижней. Чуть-чуть уменьшим непрозрачность. Готово. Нажимаем Ctrl T. Мы можем повернуть ее, как нам нужно, либо переместить. За края фигуры она у нас уже не выходит. Тут уже настраиваем на ваш вкус. Я оставлю ее такой. Также можем добавить тень. Переходим на нижний слой с формой, заходим в параметры наложения. Нажимаем тень, режим наложения нормальный, угол 90 градусов, глобальное освещение убираем, размер также ставим на 0 и выбираем цвет, чуть потемнее нашей фигуры. непрозрачность сделаем на 100% и настроим свет. Отмечение можно сделать побольше, чтобы кнопка была более объемной. И нажимаем на ОК. Все. Наша первая кнопка готова. Можно комбинировать разные варианты фигур. Например, можно создать Прямоугольник с кругленными углами с большим радиусом. Сделаем на 60. Цвет оставляем такой же. Растягиваем. Пишем наш текст. Инструмент перемещения также выделяем и выравниваем. Готово. Сверху создаем новый, новый слой. Можно выбрать инструмент Elix, сделать чуть посветлее. И нажимаем Ctrl-Alt-G. Готово. Комбинируя разные формы. И цвета можно создавать различные эффекты. Также добавим тень. Мы создали две, две кнопки с одним эффектом. И еще один эффект. Объемные кнопки наложения градиента. Создаем фигуру. Радиус задаем, который вам будет нужен. То есть 60 это у нас округлая кнопка, 20 менее, менее округлая. Выбираем цвет. Выровняем его по кнопке, по вертикали, по горизонтали. Ctrl-D снимаем выделение. И дальше заходим в параметры наложения. Наложение градиента. Здесь выбираем необходимые нам цвета. От ниж, нижнего, вернее, от темного до светлого. Тут мы сдаем... Цвет, который будет внизу. Чуть потемнее. И цвет, который будет вверху формы. Сделаем его чуть посветлее для придания объема. Готово. Вы можете задавать свои цвета, можно добавить третий цвет. Посередине здесь уже в зависимости от того, что он требует. Готово. Также можно добавить тень. Размер 0, непрозрачность на 100, режим наложения нормальный. Цвет чуть потемнее нашей фигуры. И сделаем чуть побольше смещения. Нажимаем ОК. Готово. Также градиент можно придавать другим формам, таким как прямоугольник с прямыми углами, либо с округлыми. В зависимости от требований вашего проекта. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайки. До новых видеоуроков. Пока.